Да, давайте первый класс. Now, because I have a passing fondness for you, I've booked you on a luxurious train ride across India, from Delhi all the way to the vacation wonderland that is Shimla. You can thank me later. Indeed, my fleeting appreciation for you knows no bounds. Enjoy the views and the first-class treatment. Honestly, I'm quite jealous. But some of us have to keep the world safe while you're off gallivanting across India. Ah. Enjoy your vacation. Okay. Я услышал что-то? Так, ну это пока закрыто Так, ну это можно применить здесь I have a small favor to ask that has nothing to do with work. This is a vacation, after all. <laughs> Great job. Not that this is a job, obviously. Before getting back to enjoying your very real vacation, find out which cabin the defector is in and send Вот они еще есть, да? Нет? Ниже? Часы. Зачем мне часы? Пробуем связаться с первым вагоном. Ладно, со вторым. Это я думаю, мне уже не нужно. Третий тоже не отвечает здесь, что у нас. Без подсказок, да понял. М -м -м. Начальники, вижу. И деньги, естественно, да? Ладно. Подумаем, детектив. Mm. Пастью и стой. О, ладно. Зоставил я тебе таśmy в радиостанции в Дели? О, а, очевидно, что оставил. Оч оч оч оч оч ну, то замя с и забрать ви голове. Позивай видоки, па. Добра, па. Что вы понимали? Я вообще нифига не понимаю. Так, хорошо. Кто бы сомневался. Ну, бежать бессмысленно. Эй, ты так и будешь там играть. 7, <laughs> А, слева нет. Ну-ка еще раз. есть лайк но не все. Я так понял, мне еще что-то надо найти. А может быть и нет. Вот это вот не открывается. All okay. давай еще right, Cabin a Look at that. A free gift. I couldn't be more jealous of all the fun you're having. Anyway, send the defector something agency related to make contact. Нур, детектив, пятый, пятый, по-моему, почему, почему? be moving again shortly for Sorry, your safety please remain in your, your cabin please stay in your compartments О, спасибо. Я могу теперь преследовать свою музыку, куда бы она ни повела Устройство, которое я отправила, имеет то, что вы хотите. Комбинация — это дата моего дня рождения. блин. А когда у нее Жди, это кто-нибудь не скажет? Оно должно быть здесь Давай подумаем 1900 Я, по-моему, вижу там семерку Хотя я могу и ошибаться Но семерки здесь нет Вообще никакой подсказки нет. Что, -что ты будешь делать, а? Ну, для меня нет. По крайней мере, я не вижу здесь пасхалку, точнее, подсказку. И, кстати, почему всего три цифры? Первая. Год тут не важен. Смотри, 30 октября. Но поскольку год мы не знаем, предположим, что у нас будет... 30 это последний день месяца. Предположим. 1 у нее день рождения, 1 ноября. Ну, предположим опять же, потому что после своего дня рождения, да, она... При условии, что сегодня мы на поезде. Завтра она даст концерт. Получается. Да, последний шанс увидеть. Сегодня она на поезде. Завтра она на концерте. И получается. Закончится создай. Да, Sunday. Wednesday, Tuesday. <laughs> И получается, короче, что она будет завтра выступать. Второго у нее день рождения. Все, я понял. Завтра она тоже, она завтра выступит первого числа. Предположим, первое числа, и потом будет выступление. Да. Uh, room Ничего не надо. Ах, ah, the old gun through the mail slot trick. I used to do that at the office when I was an agent. I was asked to stop. Ah, the old spear through the ceiling trick. Never got a chance to do that one at the office. Вот блин, уйди.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 Anyway, send the defector something agency-related, to make contact. Listen closely. I'm only going to explain this once. I need to know I can tr- oh, thank you. I can now pursue my music wherever it takes me. The device I sent has what you want. The combination is the date of my birthday. Well done. Perfect. I can't believe it. They killed her. Get that device open, Agent. Ah, the old gun through the mail slot trick. I used to do that at the office when I was an agent. I was asked to stop.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 Смотри-ка, сбил Делаем все быстро и по-хорошему. Как пролезь. Все выбросил, все почти. Даже слушать не буду. Почти спидран. сделаем лайфхак ну я просто встану сюда Там помогут самолет сейчас полетит. Little problem has been resolved. We will now continue our journey to the beautiful Джеймс Бонд. Наушники там валяется. А я ее все еще слышу. Yes, that did count as your vacation, and you just used all of your days. Welcome back.